Бесплатные вакансии в Польше. Работа в лабораторных условиях на Elstar Engineering. Так называется это видео, потому что этот видос будет очередным из плейлиста видео вакансий в Польше. И в нем я буду рекламировать вам, э, на мой взгляд, хорошую работу для сварщиков и слесарей в городе Эльблонг в Польше. На фирме, которая называется Elstar Engineering. Все те, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и вперед! Всем привет, друзья! Для тех, кто впервые смотрит мой канал, хочу сказать, что он предназначен для людей, заинтересованных в жизни и заработке за границей. И здесь я периодически предоставляю вам, рекламирую вакансии в Польше, вакансии, как правило, от фирмы группа прогресс, фирма по трудоустройству, устройству, на которую я сейчас работаю координатором. Ну и не только это, вы найдете на моем канале, тут еще есть куча всего интересного, но это один из таких важнейших разделов, именно реклама вакансий, работ для вас, работ, конечно же, без обмана и кидалова. Ну что ж, сегодня я хочу предложить вам, на мой взгляд, реально достойную и хорошую работу в Польше. Как я уже сказал, это работа на польской фирме L-Star Engineering. Честно говоря, я не знаю наверняка, польская ли это фирма, возможно даже какая-то британская, но находится сам завод в городе Эльблонг в Польше. В видеоформате вам хочу зачитать описание данной работы. В общем, бесплатная, конечно же, как всегда от меня, бесплатные вакансии в Польше. Нужны сварщики, начнем со сварщиков. Сварщики методы ТИК, то есть Аргон макс 135 и 141 электрод. Задачи сварка деталей из нержавеющей стали и черной стали. Большие конструкции под вентиляционные шахты, резервуары для хранения различных жидкостей и так далее. Требования. Техническое, среднее или профессиональное образование, опыт работы в аналогичной должности, аттестат сварщика, действующие сертификаты, точность и профессионализм, никаких противопоказаний для работы на высотах. Мы предлагаем зарплата сварщики ТИК, он же Аргон, 22,5 злотых в час нетто. Сварщики МАК-135 и 141 электрод, 18 злотых в час нетто. Стабильность занятости, рабочая одежда, работа в городе Эльблонг. работать в дружественной обстановке. Квартира очень близко к месту работы, всего 200 метров от квартиры до работы. Количество часов, которое можно будет отрабатывать, это с понедельника по пятницу, составляет 10 часов в день. По субботам можно работать 6 часов. Ежемесячно можно вырабатывать до 240 часов. Значит, есть такой нюанс небольшой на этой работе. При приезде проходятся квалификационные тесты. Если вы их проходите, то проводится медосмотр и дальнейшее устройство на работу. Все это делается в течение 9 дней, за которые вам придется заплатить за жилье с расчета 20 злотых в сутки с человека. После чего проживание будет оплачивать работодатель. То бишь, когда вы устраиваетесь уже, оплату проживания на себя берет работодатель. Но пока идет процесс оформления вас на данную работу, платите за жилье сами. Как-то так, такие вот условия на этой работе, тест проходится сразу, как приезжаете, то есть вам не придется там жить, платить за жилье, ждать, прохождения теста, а потом, если вдруг не пройдете там, уехать просто-напросто и ну, не будет такой ситуации, что проживете там просто так и потратите зря деньги. Значит, сегодня я приготовил для вас кое-что гораздо более вкусное, чем просто зачитка данной вакансии на компьютере получилось у меня достать доступ к сайту значит вот собственно на ваших экранах данный сайт в конце этого видео в общем вы сможете найти ссылку на данный сайт в описании к этому видео, также будет ссылка вот на видеоролик об условиях труда там на профессиональные камеры профессионалами снимается снимаются именно <coughs> условия труда на данной работе и сам рабочий процесс ну а вот сейчас я вам покажу так бегло фотографии цехов вот как видите на самом деле условия можно сказать лабораторные ну во всяком случае я сравниваю с некоторыми другими работами в Польше, на которых успел сам поработать. Вот этот цех с улицы, само здание. Ну, тут и офисное сразу помещение, и само производственное, как я понимаю. <coughs> ну, вот опять же, цех изнутри производственный. Здесь, как можете видеть, опять же, ну, вот конструкции такого плана, некие вентиляционные шахты и все в этом духе. Ну и много вообще фотографий вы сможете найти на данном сайте, на который сможете перейти по ссылке, как я уже сказал, которая будет в описании в свою очередь. И там же сможете почитать более подробно о данной работе. Там на английском все написано, но на крайняк через Google переводчик сможете перевести, как говорится, и узнать побольше о данной фирме. Ну, еще один приятный момент сейчас будет. Он заключается в том, что удалось мне достать даже видео с данной работы. Вот прислали мне спасибо большое специалистам отдела рекрутации города Эльблонг. Отдельное спасибо за данный видеоматериал который вы сейчас вот видите на своих экранах качество не ахти, но это лучше, чем ничего, я так думаю. Здесь опять же сам вот рабочий процесс, в общем вот слесарь на ваших экранах сейчас выставляет одну из деталей, опять же, как я понимаю, для одну из запчастей для вентиляции, скорее всего, но ну, а сварщик прихватывает. Ну, вот такой вот нехитрый процесс, вы видите сейчас, и, как можете опять же заметить, условия весьма и весьма неплохие, как по мне, даже лабораторные, опять же, если сравнить с той же работой в струмене, на которой я работал сварщиком долгое время, не могу сказать, что там работа плохая, но здесь условия по сравнению с тем, что там реально, как в лаборатории, ну, опять же, на мой сугубо личный взгляд еще раз повторюсь, на том сайте еще больше есть фоток и видос обязательно тоже посмотрите, очень классно спонсирован профессионалами и поспешите, требуются специалисты, да, будет тест, не на просвет, но нужно уметь варить там нужны специалисты так как и по электронной сварке как я уже сказал, так и на полуавтомат так и на тик то бишь аргон Поэтому слесаря нужны тоже. И, кстати, для слесарей. Что касается слесарей. Про слесарей. Совсем забыл, но вовремя вспомнил. Вот сейчас зачитаю, какие требования будут от слесарей. Слесарь Монтер. Задача сборка деталей из нержавеющей стали для последующей сварки. Требования, опыт э, такого рода работ, независимость, способность считать технический чертеж, э, предлагаемая зарплата 14 злотых нетов в час, стабильность занятости работа опять же в альблонге естественно работа в дружественной обстановке квартира очень близко, остальное все то же самое короче, что и в первой вакансии в общем, единственное что зарплата гораздо ниже но естественно потому что слесарю, э, ну, слесарь это другая специальность и там <coughs> с вас не будут требовать не особого теста, просто ну конечно нужно будет уметь обращаться и с болгаркой, и с измерительным оборудованием и считать технический чертеж Работа в очень хороших условиях и 14 на это золотых в час они предлагают для слесарей. Плюс и минус этой работы, ну, для сварщиков естественный минус это вредность, какие бы хорошие условия ни были, но вредность всегда везде будет присутствовать. Ну а для слесарей ну, тоже определенная вредность, потому что они будут недалеко всегда от сварных, но конечно же, меньше, чем у тех же сварщиков. Плюс этой работы очевидны. это чистые условия труда, в тепле, в суху, стабильный заработок, стабильная занятость, предприятие серьезное очень, очень хорошие отзывы об этом предприятии у работников. Желающим делаем карты побыту, то есть без проблем также, возможно, делаем приглашения нуждающимся. Можно ехать по биометрическим паспортам, но они берут по биометрическим паспортам, если вы едете уже с намерением остаться. Естественно, вас никто там силой не удержит, если работа не понравится, но не очень они хотят брать по биометрии. Лучше, конечно, открывать визы и ехать по визам, но на крайняк можно и по биометрии. Главное, чтобы не меньше трех месяцев действия оставалось вашего паспорта, то есть полный срок. Ну, и нужно быть готовым подавать еще что на карту по быту, Потому что, да, они заинтересованы в постоянных работниках, как я уже сказал. Знание польского языка на высоком уровне не требуется. Можно даже вообще без понимания польского, мне так сказали. Нежелательно, конечно, но главное, чтобы был нормальный специалист. Вот. Ну, что ж, друзья... Вот так вот, вроде бы все, что хотел сказать вам на сегодня в этом выпуске, так что поспешите, мой номер телефона вы сейчас видите на своих экранах, так что лучше звоните, берите прямо сейчас, если там не возьму друг трубку сразу, то перезвоню вам, так что набирайте, не стесняйтесь, будем договариваться о вашем трудоустройстве, приезжайте в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Опять же в завершении данного ролика хочу сказать, что также требуются сварщики на ТИК в Белосток, я снимал уже ролик об условиях труда, это предприятие Биовар называется, ролик об условиях труда, оттуда появится на ваших экранах ссылка на это видео. Обязательно тоже посмотрите его. Ну, там уже, там тоже, уже узнаете с того видео, какая там зарплата. Так, беглым могу сказать, что для сварщиков 21 злотых в сейчас на это обещают. Тоже нужны сварные найти, кто, сейчас 6 человек. Тоже достаточно неплохое предприятие. если не смотрели, опять же, видеоролики оттуда, обязательно посмотрите. В конце этого видео ссылки будут на ваших экранах. Ну, а те, кто до сих пор не подписан на мой канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь на него, потому что именно в Телеграме будут самые свежие новые выпуски как с места работы, об условиях труда и проживания, так и рекламы свежих и только актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус будут появляться в первую очередь в Телеграме, а потом уже на всех остальных интернет-ресурсах. Также подписывайтесь на мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Опять появилась группа, ссылки на это все вы найдете в описаниях, опять же к этому видео. Не забывайте про ссылки, которые там же будут, и опять же на сайт компании Elstar Engineering <смех> переходите и смотрите <смех> ну а те из вас, кто еще не подписан на мой канал, но заинтересован в работе в Польше э, в жизни и работе в Польше вы сейчас сможете подписаться на него нажав на кружок с моей фотографией который появился в верхнем правом углу вашего экрана также не забывайте ставить лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.